Приветствую вас на канале Максим Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем дом в центре города Краснодара на участке 4 сотки земли. Вот. А рядом находятся школы, детские садики. А дом кирпичный, 140 квадратных метров, жилой 116 квадратных метров. Давайте посмотрим сам дом. Ой, двор сперва, а потом пойдем в дом. Так, а у нас есть, есть небольшой двор, который... Под навесом располагается и к дому пристроили на сегодняшний день небольшую коммерческую зону. Документы на коммерцию поданы. Вот она здесь. Сам а, двор достаточно вытянутый. Есть зона под зелень. Ну, Много мест. Плетущиеся деревья. Крыльцо. Дом достаточно высокий. Вот он такой. И задний двор. На заднем дворе опять же навес. Это строение непонятное, там мастерская. И небольшой огородик. Есть э, вода общая. И плюс газ в дом уже заведен. Дом построен в 90-м году. Вот такой вот он дом. Итак, входим в дом. Приходим в дом, попадаем в прихожую. Прихожая порядка 8 квадратных метров. Здесь стоит... Такой неплохой шкаф. Высота потолков 3 метра 15 сантиметров. С э, правой стороны здесь находится котельная. Котельный э, АФГ котел. Достаточно надежная. Ну, можно небольшая полочка с окошечком. Вот такая вот вещь. С левой стороны здесь кладовка. Ее можно использовать потом под гардеробную. Тут большое помещение, где-то порядка 10 квадратных метров. Можно там сделать из нее гардеробную. Пойдемте дальше. Выходим из прихожей, попадаем в зону небольшой гостиной комнаты, которая соединяет несколько комнат сразу и проходит в большую основную гостиную комнату. С, правой стороны, ой, с левой стороны у нас находится санузел санузел порядка семи квадратных метров с ванной установленной совмещенный вот такой вот он потолки еще повторюсь очень высокие порядка трех с половиной три дальше проходим по этой стороне у нас кухня кухня 12 квадратных метров вот кухонная зона опять же газовый котел стоит на горячую воду колонка газовая плита вот такое вот получается достаточно большая кухня с окошечком. Сейчас мы проходим дальше. У нас следующая комната идет. Спальня. Спальня такая же по величине, как кухня порядка 12 квадратных метров. Большая массивная кровать, большой, ну, не знаю, гардероб. Или еще его называют. Здесь уже находится на полу паркетная доска, достаточно хорошего качества дубовая. Ну, такая вот 12 квадратных метров. Вот так вот. Вот с этой стороны вот смотрится вот эта вот зона прихожей гостиной с диваном. Такие вот двери, как мы из.. Зона опять же попадаем в большую гостиную. Гостиная с двумя окнами видом на улицу. В гостиной порядка 30 квадратных метров. Опять же, высокий потолок, люстра помещается. Хороший паркетный пол. Вот он. И здесь рядом еще одна спальня. Здесь спальня порядка 17 квадратных метров. Здесь ну, сервант опять же такой. Шкаф, вернее, большое помещение. Вот такая вот, пожалуйста, здесь комната.